Yeah. Надо, наверное, еще сметана не, не надо. Санпур, что ли? Есть, ну да. И по пазире противашку клеху плу. И да-да, бюремейсь. Хотя-то лишний выйдет. Угу-гу. Mm -hmm. Ой-ой-ой-ой-ой. Лаваш. Это лаваш будет. Лаваш. Куптерми, пучеварский куптерми. Да. Тоже наши блюда. Thank you. Это лаваш будет. готовы oui. на стол Лучшая борза и мела, Так, я Почек немножко нравится, что я хочу. Вот. И готов наш пирог. Хуплоп. Я видим, кем я такой пирог, когда же я вот съем? а чего шла голым ходить? уж я не зарабатываю. армана, армана, апа, сори, нет. давай. прям сори лайя. У и пусть не где у меня черные тяжкие тяжкие.